Итак, друзья, всем привет, с вами канал CryptoGain, давно не виделись, был в отпуске, но сейчас на месте уже вернулся, нашел сразу интересные новые проекты, проекты с мастернодами, данный проект у нас называется World, очень интересный, с интересной командой опять это у нас будет хостинговая платформа, сам проект разработчики, они у нас находятся из США, сразу подчеркнуть хочу по этому проекту, что эта платформа и сама эта организация, на официально зарегистрирована в Америке, то есть это не проект, который продержится у нас два дня и исчезнет, ни в коем случае, здесь все реально официально, со всеми бумагами и э, все это нацелено на долгосрочную перспективу и, на самом деле очень интересным кажется, на первый взгляд, если ну, все это углубиться, то на самом деле это о чем-то уже говорит, мы сейчас с вами пройдемся, посмотрим вообще, что из себя представляет проект, что это за платформа и стоит ли вообще сюда заходить, ну давайте Глянем. что это у нас такое. Кстати, почему-то у меня не показывает перевод, но я могу даже без него сейчас в принципе посмотреть и сказать, что это, ну естественно, Vault Investments, это естественно платформа, хостинговая платформа, которая у нас будет размещать все проекты, которые у нас в принципе есть. Любой абсолютно разработчик может прийти на данную платформу и посмотреть, выбрать для себя проект, так как любой, я платформу покажу немножко позже. Любой проект у нас будет э, неплохо расписан, будет со всеми ссылками от м, самих разработчиков, да, у нас сразу будет цена, у нас сразу будет показан ROI и так далее, со всеми ссылками на мастер-нод онлайн, например, и так далее, ссылками на биржу и э, каждый проект у нас будет очень тщательно проверяться, то есть ни в коем случае здесь будет э, безопасность от скам-проектов или каких-то недобросовестных, да опять же, ребят, которые хотят туда влезть, нет. От всего этого мы отходим и ни в коем случае мы сюда не приближаемся. Я так понял, что они же и есть от Paus, этот проект, они же есть разработчики данного проекта, они уже, у них третий, я так понимаю, проект, который они открывают, и на самом деле все довольно-таки успешны. Paus у нас до сих пор держится на плаву, и он, кстати, есть, эта монета у нас есть на данной платформе, Поэтому, я думаю, можно доверять. Вся команда довольно-таки люди уже взрослые, все один из них в маркетинге вообще 20 лет человек, то есть знает, как что делать, поэтому я к чему это все говорю, если мы сюда инвестируем, если мы вкладываем, то мы будем уверены, что проект будет на плаву и что платформа у нас в принципе будет функционировать. Она функционирует уже, хотя она прошла всего лишь этап именно с открытия с мая месяц буквально и здесь уже размещаются довольно-таки известные проекты, Я сейчас покажу на какие, и она уже пользуется спросом, поэтому цена на монету также будет всегда пользуется спросом, она не будет не будет падать. Они рассказывают, здесь в принципе идет речь о том, что если начинается медвежий рынок, то не нужно ничего продавать, монета не будет сильно терять цене, вы просто можете походлить и вот, return, то есть вернуться к хорошей цене, да, к цене маркета, как только она вырастет. То есть цена будет всегда варьироваться, да, но она будет всегда держаться довольно-таки на высоком уровне и вы ни в коем случае, как инвестор, ничего отсюда не потеряете. Также идет акцент на то, что у нас будет хороший рой. Он сейчас, в принципе, неплохой. Опять же, не забывайте, что это долгосрочная перспектива. Если не получится за один день э, срубить XS какие-то, но ну, если только биткоин не станет 100 тысяч долларов завтра. Но все же... Э довольно таки все интересно расписано также будет э, смена игры в будущем это будет если правильно читается криво э, еще один как второй проект на котором также будут размещаться непосредственно листья все мастер ноты но только инвесторы э, данного проекта могут открывать вообще его и смотреть то есть причем платформа инвестор все это будет, здесь будет вообще три уровня доверия у проекта и все только, только инвесторы будут вообще знать по поводу проектов какие-то тонкости. Вы не можете, как левый чувак, зайти посмотреть и во всем этом разобраться. Нет, только инвесторы могут сюда получать доступ и вообще на все это смотреть. Но мы сейчас только обращаем внимание на первую платформу, о которой мы говорим. Это все в будущем, это все в разработке находится. И мы смотрим только на платформу, которая у нас сейчас есть. И вокруг нее, в принципе, я думаю, будет однозначно спрос. И как только на нее есть спрос, он уже есть. Значит, у нас монета реально какую-то ценность за собой несет. Поэтому в плане инвестиций или покупки мастерного данного проекта я рекомендую 100%. И цена сейчас… Да, с таким высоким курсом биткоина она смотрится высокой, но на самом деле все будет и дальше расти. И с роем, который я надеюсь не будет падать, все будет просто прекрасно. На самом деле ожидания оправдают себя, поэтому можно заходить смело, рекомендую. И что еще хотел сказать по поводу этого. Все построено, естественно, блокчейн-технологии, все у нас будет прозрачно, то есть это не coin, это у нас будет на базе PIVX, я не знаю, как это правильно называется, все будет на ней и они будут делать более прозрачный проект, мы будем все видеть, они это делают в плане, того, в плане безопасности, чтобы не было никаких взломов, то есть здесь идет большой акцент на то, что все будет безопасно, что платформа ни в коем случае не подвергнется взлому и так далее что попасть будет нереально каким-нибудь злоумышленникам, кто хочет как-то навредить и так далее. Но я думаю, здесь понятно. И опять же, они здесь говорят, что мы будем стараться держать 200% в роя, то есть может быть даже лучше с самого старта, то есть он не будет падать, он будет идти только в лучшую сторону, в большую и э, все у нас идет на long run, это значит на долгосрочную перспективу, но я думаю, что так и будет. В принципе, с такой ценой по-другому никак. Непосредственно вот у нас платформа, как она выглядит и вот проекты, которые у нас уже здесь представлены, мы можем любой выбрать, да, например, Мидас, нажать. А, ну здесь они только листятся, вот есть уже ребята, которые зашли. Вот ПакКоин, кстати, с которым мы работали, сразу можем видеть его цену. И, слушайте, ну на самом деле очень прикольно выглядит. Цена мастерноды, да, мы видим Ройнас в процентах и сколько у нас всего мастернод сейчас есть на рынке уже. Слушайте, ну классно классно и мне нравится ну когда мы открываем старт я просто не заходил старт, старт инвестинг и при открытии он все будет более подробно расписано я просто не могу иметь доступа я не могу сейчас посмотреть но слушайте очень даже интересно смотрите по ценам мастер нод цена мастер нода на волт сам проект э, не маленькая но ребят вы сами поймете о чем речь когда пройдет буквально месяц если мы сделаем Uh, еще один обзор, вы увидите в чем дело, я думаю, Рой только будет расти и с хорошим курсом владельцы мастернот получат очень хорошие дивиденды uh, CoinExchange биржа, они уже, кстати, на ней очень хорошая биржа, не дешевая они сами инвестируют, то есть никаких ICO сборов ни в коем случае и смотрите, какие ордера на покупке, они у нас стоят и стоят всегда, вот у нас 28 число сегодня, да, и монеты довольно-таки неплохо торгуются, по хорошей очень цене а если сам будет расти, то прям вообще вау у нас на 0,62 биткоина сейчас торги идут. Ребят, только открылся проект, а торги уже такие обороты набирают. Ну, не знаю, даже не то смысла задумываться. Однозначно, да, но если по деньгам не хватает, то можно просто скинуться и как-то брать ноду. По-другому не получится. А когда если не сейчас? Uh, и мастернода онлайн я думаю закончим здесь весь обзор uh, видим цену 1.37 биткоина у нас в принципе очень хороший рой буквально полгода даже меньше и она окупается у нас 43 активных мастерноды слушайте, ну я считаю, что это в принципе, в принципе нормально, Мастерно-нод стоит 1000 монет может быть где-то еще есть у нас способ достать монеты, не знаю но на бирже можно посмотреть купить и как-то актировать мастерноду и начинает зарабатывать, потому что, я думаю, проект будет идти только в плюс. Я думаю, всех порадовал обзором. Ребят, пишите любые вопросы, отвечу. По проекту однозначно да, рекомендую. Ссылочки на дискорд, то есть на разработчиков, на администрацию, да, оставлю. Можете прямо им задать вопрос или через меня. Также пишите в комментарии, я думаю, они будут их просматривать. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. До скорых встреч. Всем пока.